Всем здравствуйте! Всем отличной недели! Рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня мы с вами сделаем расклад, который предложила Инесса. Называется он «О чем мне хочет поведать любовь, рассказать любовь». Не будем делать большой расклад. Посмотрим. Выбирайте, пожалуйста, позиции. Позиции. Взяла колоду Тару сумасшедшего дома. И вот колода Тару небо и земля посмотрим. Может быть, на двух колодок как-то так сделаю. Ну что, давайте приступим. Посмотрим, что вам хочет сказать любовь в позиции номер один. Голубенький камешек. Что вам хочет сказать, и рассказать любовь? Что вам хочет рассказать любовь? Десятка мечей. О том, что э, сейчас, на данный момент в вашей жизни, как будто бы не присутствует единение. Э, как будто бы ваше тело на данный момент сковано, э, не знаю чем, здесь не столь обстоятельства. Здесь как будто бы нет единства внутри вас. Э, как будто, бы, знаете, присутствует какая-то физическая боль, может быть, психологическая и э, душе настолько некомфортно, что э, она э, как будто бы покидает покидает тело для того, чтобы не ощущать боль. Что это за боль, с чем она связана? Ну, здесь боль непосредственно женщины, женщины такой э, огненной, яркой независимой, своенравной женщины, которая страстная, которая умеет любить, но не любовью такой, знаете, вот мягкой, а каким-то, знаете, не знаю, очень так ярко, страстно, эмоционально, которая все вот прям переживает по полной, очень-очень, эм, не знаю, как-то вот взрывоопасно, что ли, хочется сказать. Так, а, так а, почему? Что здесь за боль этой женщины? Что за боль? А, ну, на данный момент проходит какой-то кризис. Знаете, здесь ощущение того, что женщина а, проходит урок, этап становления себя в плане осознавания своей собственной ценности. Вот. И а, она на этом пути проходит какие-то сложности. В данном случае понимание а, того, скорее всего, здесь сложное это понимание, что вот как будто бы мне чего-то в жизни не хватает. А, и вот... Это убеждение формирует какие-то болезненные ситуации на данный момент, для того, чтобы она поняла, что у нее в жизни уже все есть, уже все хорошо, и нужно успокоиться и наслаждаться. И тогда вот ваша душа здесь в виде в образе голуби, да, она как будто бы вернется обратно. Она снова войдет, ну это метафорично, да, ваше тело. Сейчас вот как будто бы настолько больно этому телу, что, не знаю, здесь ощущение того, что хочется какой-то свободы хочется какой-то свободы. Здесь может быть, знаете, вот урок именно как раз-таки становления себя в плане создавания своей ценности, своей значимости для себя самой. Возможно, был какой-то этап такой э, трудный, э, сложный, когда приходилось за кем-то там ухаживать, э, не знаю, там воспитывать детей, взращивать детей. Очень много сил и энергии уходит туда. А сейчас вот как будто бы и вот от этого присутствует усталость. А сейчас такое чувство, что как будто бы вы э, осознаете, что я больше так не хочу, я хочу что-то для себя. То есть такое ощущение, что вот моя душа что-то хочет сделать для себя. И пришло время, то есть у вас появляется уже все больше и больше таких мыслей о том, что я хочу что-то сделать для себя, что-то сделать для своей души, души. То, чтобы меня наполнило, что я уже не готов где-то себя чем-то лишать. Либо не готова. Я хочу уже жить так вот. Как я хочу. Да, выстраивать, знаете, так взаимоотношения, которые были бы выгодны и вам. Вообще с людьми. Выстраивать взаимоотношения, которые бы приносили какое-то вот материальное удовлетворение, в том числе и финансы. Либо в земном плане, вот чтобы отношения вас удовлетворяли. А, отношения я не имею в виду любовного порядка, а вообще отношения с людьми, чтобы они как-то вот вас э, удовлетворяли. Да, вообще хочется э, наполненности, хочется наполненности, хочется любви, хочется счастья, хочется семьи, хочется э, вот какой-то удачи, э, возможно. Хочется дружбы, хочется искренности, хочется э, партнерства, вот какие-то такие, знаете, чистые, взаимоотношения с людьми открытые добрые да хочется какого-то внутреннего такого примирения чтобы уже больше не было внутри каких-то конфликтов то есть эти конфликты они внутри вас с чем они связаны? С тем, что вы э, устали ощущать себя жертвой. Жертвой ситуации, жертвой, э, что все время надо себя о чем-то лишать, надо себя ограничивать, э, надо э, самопожертвованием заниматься. Да? Вот здесь вот присутствует эта вот усталость, что все, хватит, я уже не хочу. Я хочу сделать что-то для себя. Так, и так что вам говорит тут любовь? Что говорит тут любовь? Аркан звезды говорит, говорит о том, что мечтай, верь, надейся и совершай действия, шаги в направлении именно к своей звезде. Вот как будто бы ваша звезда, она загорелась, загорелась очень ярко, вы четко поняли для себя, что вы хотите, в каком направлении вам нужно двигаться. Да, поставьте себе цель и идите. Вот идите к ней, идите к той личности, которую вы для себя создали. Есть внутренний какой-то зов вашей души, который вас манит. И вот прям идите на этот свет. Да, идите на этот свет туда, куда вас зовет ваша душа. Смотрите, на повторе рыцарь мечей выпадает. Не обращайте внимания вообще никого, ни на кого. Делайте то, что вы хотите, то, что вам важно. Создавайте, творите свое будущее. Угу. Сделайте его устойчивым и сделайте э, таким, знаете, вот э, позитивным. Позитивным. Возможно, здесь нужно и верить в позитивный исход вашей задумки. Да, и придет, вы, вы придете к этому аркану мира, вы придете к внутреннему вот этому состоянию единения. Угу. Здесь вот такое ощущение, что все идет так, как нужно. Да, то есть вам любовь хочет сказать, что вы находитесь на правильном пути, в правильные, абсолютно верные действия вы э, совершаете. Сейчас вы проходите какой-то э, этап, урок, да, потому что это все-таки десятка мечей, и на нее выпала десятка кубков, она сменится. То есть ситуация она э, будет изменчивая а все поменяется, и все закрутится в лучшее русло. Здесь урок вот именно осознавание, понимания своей ценности. Своей ценности, то есть кто я? Кто я? Насколько здесь вот, понимаете, здесь должно отсутствовать, должна отсутствовать оценка. То есть насколько я хороша либо не хороша. Вот это вообще вас не должно волновать. Вас должно волновать вот то прекрасное, то красивое, что существует в вашем сердце, что существует вот Вашей жизни. И просто... Не знаю, у меня нет слов, но здесь хочется сказать, что а, просто живите с удовольствием. С удовольствием. Живите с удовольствием. Здесь абсолютно верно все делаете. Есть ли еще что-то, что хочет сказать вам ваша любовь? О чем хочет она рассказать? Есть ли еще что-то? Ну, не надо жаловаться на а, какие-то свои м, опроменчивые а, поступки. да, То есть ну, не надо жаловаться как-то и сетовать на жизнь я бы так сказала и на высшие силы что в принципе вам не создают какие-то трудности все что происходит в вашей жизни по большей степени вы сами себе создаете вы могли бы упростить себе э -э путь но вы выбрали хм, пашмонет фауст здесь выпал да вот вы как будто бы выбрали я не знаю здесь фаус продает э, душу дьявола э, для чего для вечной жизни э, здесь вот вы четко понимаете что вот этот вот ваш путь да он э, но ну, он бесконечный ваша душа она бесконечная поэтому э, сейчас один из этапов этой жизни э, когда ну идут какие-то уроки они закончатся и сменится чем-то хорошим но вот благодаря этим урокам вы вырастете и э, станете другим человеком это просто необходимо это просто необходимо на пути э, да до да, вашего развития выпадает аркан суда это закончится вот то что сейчас с вами происходит сейчас возможно и происходит Какие-то, знаете, вот э, завершения, завершающие э, этапы вашей жизни. Причем в душе вашей это уже произошло, просто в физическом плане идет задержка. В душе у вас уже зародилось что-то новое, а э, в физическом плане, вот как будто бы с задержкой, сейчас это все будет реализовываться. Идет сначала завершение, а потом будет э -э -э рождение. Рож... Главное вам определиться то, что вы хотите. И э -э идти, идти туда, куда вам хочется. да, То есть делать только то, что э -э вы желаете. Ни с кем не конкурировать, ни с кем не э -э соперничать. М знаете, хочется сказать, уберите страдания из своей жизни честно да, дьявол он здесь опять вас искушает Вот вас, вас как будто бы все время искушает дьявол на какие-то страдания уберите, они вам не нужны вы уже это все переросли, все эти этапы вот как-то так, об этом нам хотела любовь рассказать окей, так десятку кубков Смотрим с вами позицию номер два. Красненький камешек. О чем вам хочет рассказать любовь? О чем здесь вам хочет рассказать любовь? Ага. Здесь умеренность. Здесь состояние расслабленности, уюта, налаженной жизни, солнца два великих аркана до да, умеренности солнца радуйтесь здесь э, любой хочет вам рассказать о, о радости возможно о каких-то новых начинаниях э, каких-то новых зарождениях которые связаны но ну, вы здесь с тем что вот вы кому-то бы закрываетесь от них Прячетесь, не закрываетесь, а вы как будто бы прячетесь. А почему вы прячетесь от новых начинаний? А знаете, у меня такое чувство, что вот вы как будто бы ну, не уверены. Не уверены, не, не, все никак не решаетесь. Да, здесь присутствуют страхи. Страхи. Чего вы боитесь? А вы боитесь неизведанного, да, не. не эм... Вот то, что вы как будто бы не видите своего будущего, ну то есть вы не знаете, что вас ждет в этом будущем, и это вас а, как-то пугает. То есть, А вдруг в этом будущем будет что-то такое болезненное, что вы уже проживали. Вот, э, и вы ну, не хотите, не хотите это видеть. Угу. А сейчас вы находитесь вот э, в аркане умеренности, когда все хорошо когда все хорошо, когда а, уже оточенный такой а, быт по, по восьмерке монет, когда я а, уже четко знаю, что я делаю, как я делаю. Такая, знаете, вот рутина, только приятная рутина. И при этом а, вы контролируете эту рутину, но ходите а, по, по восьмерке, по бесконечности. То есть одно и то же, одно и то же, ничего не меняется. То есть любовь вам хочет сказать здесь о том, что пришло время меняться, пришло время новому в вашей жизни, но вы как будто бы боитесь. Боитесь, вдруг это новое, оно не будет вас удовлетворять, вдруг оно не будет таким, каким вы хотели бы. То есть здесь вот этот вот страх, здесь этот страх. О чем еще вам хочет рассказать любовь? Императрица, король кубков и десятка жезлов. О том, что здесь как будто бы сложно любить. Сложно, тяжело, есть какие-то э, обязательства, трудности, сложности. Вот вам как будто бы сложно начать заново. Э, как ни крути, ни верти, здесь речь идет о личных... О, о а, любовных каких-то отношениях, да? Вот вам как будто бы сложно, сложно начать, начать новый союз. Сложно. А в чем сложность здесь? В чем трудность? Семья. То ли вам трудно выстраивать семейные взаимоотношения, именно стабильные, то, то, то ли а, есть а, препятствия, а, связанные с, а, с семьей каким-то образом которая не дает вам <reality> дальше двигаться. Очень много сил как будто бы уходит на нее. Я не знаю, это ваша родительская семья, ваша семья какая-то. Что-то здесь есть такое, что вам не дают. Угу. Скорее всего, это вот ваша семья, да, то есть семья как будто бы она не дает. Не дает вам возможность выстроить, то есть является внешним таким фактором. Либо э, там, я не знаю, убеждения, которые вы переняли из своей семьи, да, какие-то свои сценарии. такой тоже может быть, оно является э, проблемным. И что вам нужно сделать, что вам хочет любовь посоветовать здесь, что вам нужно сделать, что вам посоветует любовь. Делайте все по справедливости, в согласии с вашей совестью. То есть поступайте по совести, берите ответственность на себя по королю, по императору и э, двигайтесь вперед. Вообще никак не бойтесь. Да? Да, двигайтесь вперед. Опять карта движения. Двигайтесь вперед, двигайтесь э, к своей семье. Если у вас нет семьи, э, создавайте эту семью. Если... Э, у вас есть семья, но вы, не знаю, хотели бы более гармоничных, что ли, отношений. Здесь вам подсказка того, что ответ находится в вашем прошлом. То есть вы уже получили необходимый вам опыт в прошлом. Ищите там подсказки. Однозначно здесь этап говорит о том, что вы, опять скажу, если вам нужна семья, она у вас будет. Прям здесь энергетически вам просто не нужно ни о чем вообще переживать. Ни о чем переживать, ни о чем волноваться. Все будет хорошо. Главное, поступайте по совести. И, и вот чтобы ваша совесть была спокойна, Чтобы вы делали все правильно, верно. Как вы понимаете правильно и верно? Когда вы спите спокойно. То есть вас ничего не тревожит. Вас не, не, не мучают муки совести. Да? Будьте, вот берите жизнь в свои руки. Здесь есть и помощь высших сил. Да. Двигайтесь вперед. Как-то так. Так, я, если честно, предполагала, что расклад будет идти в другой форме. Ну вот, все идет так, как должно быть. Так, позиция номер три, зелененький камешек. Что вам троечки хочет сказать любовь? Что вам хочет сказать любовь? Король кубков, любите, любите. Продолжайте вкладывать силы. Такая пауза, просто секунду. Я иногда проваливаюсь. То есть я как-то смотрю, и его провалилась в информацию, и забываю, что нужно говорить. Да, то есть я ее вижу, а... Как будто бы мозг засыпает, и я вот проживаю все это, а рассказывать вам забываю, потому что отключаюсь. Что хочет вам сказать любовь? О том, что... Здесь такого, такое ощущение, что вот как будто вы в нее не верите. Вы, вы в нее не верите, здесь вот прям... Продолжайте верить, вот даже не продолжайте, да, а эти а семена своей веры. Почему? Почему? Почему нам это говорят? Потому что грядут какие-то перемены в вашей жизни. Смотрите, вы были три архетипа. Девятка педаклей женских, королева мечей и королева жезлов. То есть э, грядут перемены в вашей личности, если вы женщина. Вот еще аркан умеренности. Да, идет какая-то медленная-медленная трансформация, и тушь кубков попадает, э -э касательно вашей личной жизни. Идет, идут какие-то перемены. Что это за перемены? Э -э что это за перемены? И вот опять нам повторе очень медленная семерка пентаклей перемены, которые связаны э, со стабильностью, либо связаны с королем пентаклей, человеком, который даст вам эту стабильность, либо с которым у вас уже есть какая-то стабильность. Да, будет какой-то новый шанс по тузу пентаклей, э, когда вы э, сможете наполниться эмоционально, вот у троек это не ваш конек, да, всегда любовь. А здесь вот прям показывает то, что это вот вас как-то наполнит. Здесь как будто бы ваши желания, да, какие-то реализуются. Об этом хочет сказать вам любовь. О том, что вот ваша а, скорбь, утраты, потери, предательство, боль сердечная, эмоциональная, а, она будет претерпевать изменения. Колесо фортуны закрутилось в позитивное русло, в позитивном ключе будет все развиваться. Да, что-то новое будет. Уже не будет э, так больно, уже не будет так страшно, как в прошлом. Угу. Вы найдете э, баланс внутри себя. Примите какое-то решение, то есть здесь как будто бы вот личные отношения не будут у вас больше высасывать какую-то энергию. Вы... Ощущение того, что вот вы просто научитесь любить, если одним словом сказать. Угу. Здесь идут завершения, а здесь идёт, идут перемены. Перемены, выбор преодолевается, ну такой достаточно весомый опыт преодолеваете какие-то непонятные ситуации свои внутренние страхи вот и ситуация начинает развиваться начинает развиваться именно к звезде к реализации вашей души, вот ваша душа как будто бы она нашла свой путь да и вы выбираете уже не горевать не э, не жертвовать Да этому всему приходит всем этим негативным моментом э, приходит смерть, приходит завершение. И здесь очень важно себя не обманывать в плане того, какой путь вы э, хотите выбрать для себя, для себя. Здесь вот э, вопросы, вас как будто бы учат любить. Ну, он такой, знаете, одна карта позитивная, две негативные. Одна позитивная, две негативные. Это как этот кнут, пряник, кнут, пряник. Вас здесь учат любить. Любви вас учат. Угу, маг выпадает. мак и двойка кубков. Желать этой любви. Понимать, какой любви вы хотите. И э, выстраивать вокруг вас пространство таким образом да чтобы воссоздавать вот эти вот опять кольцо фортуны чувство любви которые вам необходимы и королева вот вот здесь я закончу Смотрите, здесь королева монет и здесь королева монет королева пендакли на этом угу. Здесь будут перемены, связанные с вашей личностью, да? Вот вы на, вот раскроете, как будто бы постепенно, постепенно будете раскрывать свое сердце. Здесь вас будут обучать именно э, любви. Я не говорю именно про отношения, а вообще про э, общее понятие любви. Угу. Как-то так. Как-то так. Вот такой был у нас небольшой расклад. Благодарю вас всех за внимание. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего, отличной недели. Всем пока-пока!